Рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой, если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, верх таких не берут, И тут про таких не поют. Значит, рядом с тобой чужой, Ты его не брони, гони, верх таких не берут, И тут про таких не поют. Если же он не скулил, не ныл, Пусть он хмурвал и зол, когда ты упал со скал, Он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмелиной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмелиной, Значит, как на себя самого.